Здравствуйте дорогие друзья, мои подписчики, телезрители. Итак, канал Здорового питания рассказываю сегодня о картофеле по вашим просьбам. Итак, картофель известен более 10 тысяч лет. В Европу. Ну, он попал на самом деле не так давно. Но сегодня мы не будем выяснять где впервые появился картофель, кто его привез, откуда он вырос и так далее. Естественно, раньше его в пищу не принимали, и, и, и видели только, и сотворили только цветочки и так далее. Сегодня же мы больше будем говорить о приеме картофеля в пищу, потому что мы живем в современном мире и будем разбирать только то, что реально нужно. Сегодня картофель принимать в пищу сегодня существует более 4000 видов картофеля есть картофель специально выращивается для картофеля фри то что вы видите в макдональдсе любой человек <coughs> согласится будь то он там вегетарианец, мясоед картошка всегда вкусна вот жареная там тушеная пюре, вот, запеченная в мундире, всем она нравится, да, все в восторге, как бы, да, от этого продукта, у нее вкусовое качество есть, он довольно-таки калорийный. Если, допустим, картошку э, запечь, отварить, ну, там может быть 150-200 килокалорий. Если э, картошку жарить, там уже 700-700 килокалорий может доходить. Опять же, э, растительное масло, жареное, оно... Немного канцерогенно, тем более, когда люди используют повторно растительное масло, это не есть хорошо. То есть его надо каждый раз сливать. Даже есть версия, что даже оливковое масло, когда жаришь на оливковом масле, оно тоже очень вредно. То есть при температуре теряется, естественно, полезное вещество. Также картофель. При переваривании, при пережаривании, долго варенье, тушения, и так далее, Запекание, все свойства теряется. Старайтесь есть полусырой картофель, когда вы выбираете его, чтобы там не было да, много солонина, такое вещество токсичное, да, есть для организма человека. Так знаешь зеленова... зеленоватые такие клубни бывают недоспелые, да? то есть старайтесь такие клубни не использовать. Любые фрукты, овощи, старайтесь брать спелые. Многие производители, они срывают все зеленые потому что доставка далека, бананы, там, картошка и так далее. Все а, овощи и корнеплоды, они должны быть спелые, естественно. Картофель используют как во время а, именно внутреннего да, применение используют внутреннее применение, и наружное применение. Да, то есть наружное применение, естественно, различные масочки, вот, особенно это актуально для женщин. Картофель применяется и при чистках различных организмов, шлаков, токсинов. Он хороший для зубов. Используются соки свежевыжатые из картофеля. Да, смешиваются и с морковным соком, со свекольным, соком очистка печени происходит, и так далее. Но сегодня я более детально буду на других вещах останавливаться. Итак, многие страны сегодня очень много потребляют картофель да, там вот в россии беларуси Украине, например да там традиционная пища и нам нравится картофель мы его используем во всех блюдах везде в любой столовой как бы да, в любом магазине всегда можно найти картофель это основное блюдо опять же говорю нужно иметь золотую середину если человек ест каждый день мясо картошку это не есть хорошо человек больше будет вес набирать, больше у меня заболеваний различных появляется, потому что при термической обработке большинство витаминов они разрушаются. В картофеле достаточно много различных витаминов. Самое основное это витамин С. Как бы, да? То есть есть случаи в истории, когда у людей была цинга, его только картофель спас. И так поняли, что вот в картошке есть витамин С. Конечно, его не такое количество, как там в лимоне, там в киви, да, рекордсмены по витамину С. То есть там его гораздо меньше, но все же человек, когда его использовал, он мог восстановить баланс этого витамина. Итак, что есть? Калия очень много. Все вы знаете, что это полезно для сердца. Но не забывайте никогда, когда вы что-то едите, в каких-то фруктах, овощах да, есть витамины и минералы. Но когда вы только одно и то же едите, и вы думаете, что это супер полезно, организм работает по принципу синергистов-антагонистов. Если что-то, что-то больше, одно блокирует другое. То есть нужно иметь всегда золотую середину. То есть нужно есть и картошку там, да, и фрукты и овощи да, кто-то еще животную пищу использует надо все что было в норме в меру когда люди начинают есть все в подряд или чего-то больше кто-то любит много молочки например да там мясо образуются заболевания различного рода человек начинает ходить к врачам врачи ему таблетки назначают операции делают что-то вырезают и так далее на самом деле просто нужно изменить питание Баланс поменять, этого больше есть, этого меньше есть и так далее. И тогда все восстанавливается. Опять же говорю, я всегда открыт. Если кто-то хочет проконсультироваться, пожалуйста, можете заказать консультацию. Сразу могу сказать, без картофеля можно жить. Вообще без проблем. Ну, я, например, картофель очень много лет не ел. Проблем никаких нет у меня. Вот. Спокойно организм себя чувствует. Также в картофеле есть В6 витамин, В2 витамин, фосфор, бром, кобальт, цинк, марганец. И причем клетчатка, которая содержится в картофеле, она не, она не агрессивна, да, она нейтральна. То есть, в принципе, организм вполне может ее использовать. Опять же, напомню, что в кишечнике живут микроорганизмы, которые используют ее клетчатку. Такой некий симбиоз, используют клетчатку выделяют нужные нам компоненты, в том числе витамины, ферменты, коферменты, которым нам не хватает. Если мы потребляем какое-то количество пищи разнообразной, и там имеется много витаминов, белков, то бактерии, естественно, перестают вырабатывать эти вещи. Когда мы переходим на какой-то другой тип питания, у нас недостаток, они могут вырабатывать. То есть кишечник он очень самостоятельный, у него свой мозг, своя центральная система, и он вполне может справляться с этой функцией. Тем более у нас есть микроорганизмы, которые нам помогают. По поводу саланина, как бы, да, вот не ешьте, не покупайте картошку, где проращиваются вот начинают клубеньки такие, да, это накапливается саланин, когда они начинают прорастать, опять же, зеленые, когда прорастают, это очень опасно. Многие люди, как бы да, наши предки умудрялись сохранить и картошку длительное время, и яблоки, и груши какие-то и так далее. То есть хранили все в погребах. Но опять же говорю, как только начинает прорастать, многие говорят, да, сейчас я очищу, порежу, все будет нормально. Не есть хорошо, то есть это яд как бы определенный. Вот, поэтому нужно быть более аккуратным. А, нельзя хранить картофель в холодильнике, так как крахмал а, гидролизуется до сахаров будьте очень внимательны сегодня с картофелем вот много не ешьте его опять же должна быть везде золотая середина картофель относится к группе посленных то есть это как бы помидоры а вот сам картофель вот поэтому надо быть очень аккуратным там тоже считается что есть токсины яды кто-то считает, что сырым есть нельзя, переваривать его тоже нельзя, то есть нужно находить золотую середину. Вот. Сырой там, в виде сока для определенных целей, естественно, используется, о них я уже говорил выше. А жареный картофель <coughs> – это, наверное, одна из самых вредных таких э, блюд, что я не рекомендую его использовать. Молодежь очень любит, особенно ходит в Макдональдсе, другие места быстрого питания. Это вкусно это быстро, это дешево, как бы, да, то есть производители, которые на нас зарабатывают большое количество денег, естественно, они это знают. Люди, которые особенно молодые, они напрягаются, да, ладно, там мне еще до старости далеко, там, то есть я все в подряд буду есть, курить, там пивко попивать и есть все в подряд. А потом, когда пищевая культура уже сформировалась, пища это наркотик, не забывайте. И чтобы полностью отвыкнуть от этого наркотика, нужно стараться Пищу более такую, знаете, есть ближе к природной пище. Вот растет, едим. Чем меньше специи добавляем, тем мы более свободны от этого всего. Чем больше мы гурманами становимся, да, пищевыми токсикоманами, то есть вот вот это добавим, вот это, вот это, вот это. И получается, что вкус самого блюда мы не чувствуем. Мы чувствуем только различные приправы, добавки, соль, сахар, перец там и так далее. Уксус какой-то, масла различные. То есть все это в сумме как бы, да, создает некую пищевую зависимость. И нам просто формируется некий образ в голове. И потом от этого образа очень тяжело отвыкать. И это тоже имеет очень большое значение. От чего может помогать сок картофеля? Он помогает при повышенном ажхлоре то есть повышенной соляной кислоте в желудке. Он его может нейтрализовать, когда изжога различная бывает также а, при а, раках и трещинах необходимо делать примочки и сока клубни картофель диспепсии когда есть у человека да так называемый, вот, а, об этом я уже говорил а, запорах тошноте жоги а также тоже при мигрении, головной боли то есть вот это все натертый сырой овощ а, помогает а, и сок делать, при дерматитах он помогает, ожогах, воспалениях, то есть вот нельзя сказать, что он очень либо полезен, либо очень вреден, да? то есть такой нейтральный продукт, просто его нужно правильно сочетать. Допустим, я бы картофель с мясом никогда не смешивал, с бобовыми не смешивал, картофель салатики, картофель там рыба, например, да? то есть такие вещи как бы да ближе к нейтральным вещам. Не пережаривал, не переваривал бы, да, там и так далее. То есть, э, приготовил полусору, съел, все, опять же, надо привыкать. Чуть-чуть посолили, вот, хотите соус какой-то сделать, сделайте сами в блендере соус, не надо ничего магазинного покупать, потому что там куча всяких стабилизаторов, посластителей, загустителей, изменителей цвета, вкуса, запаха и так далее. То есть, бесконечное количество, каждый день эти вещи прибавляется, скоро там вообще ничего полезного не останется. Вот, поэтому... Картофель есть не стоит каждый день, естественно, максимум, там, кто имеет его в рационе питания, поставим 2-3 раза в неделю достаточно. Старайтесь, чтобы ваш рацион питания был разнообразен, не только там картошка, да, но и бобовые какие-то, кто-то переносит, кто-то не переносит. Старайтесь, когда вы приходите в магазин, более разнообразить свой рацион питания. Я тоже раньше не любил оливки, маслины. Вот, потом какое-то время, когда я пожил вот, э, в Греции, да, на Кипре, мне более нравится стало. Хотя и лимон я даже не использовал, они же там все лимоном поливают. Вот, Поэтому дело привычки. Дело привычки, понимания, зачем вы это все делаете. Кто-то скажет, да нафиг ты мне его слушай, я нам в кайфу и мясо, пивко там, вот, и все нормально, и картошечки побольше. А потом, конечно же, и вес растет, и желудок увеличивается. А со временем очень тяжело от этого отвыкнуть. То есть нужно, чтобы везде был баланс. Вот. Опять же скажу, что еще есть крахмал вот, в картошке и в большом количестве это не есть хорошо. Картофель нельзя также еще сочетать с жирной пищей. То есть тоже плохо все переваривается. Если картошку применять, вот как я сказал, умеренно, то никаких проблем и заболеваний она не возникает, не вызывает. Вот. Поэтому нужно всегда понимать, да, что перед вами, как вы хотите эту пищу использовать. Картофель практически сегодня как наш национальный продукт получается, особенно у белорусов как бы, да? русских и так далее. То есть это, в принципе, довольно-таки дешевый продукт. Его, в принципе, легко собирать, хранить. И круглый год его можно купить в магазине. А когда человек на всеедении находится, он вполне может его использовать. Когда человек на вегетарианстве, на веганстве тоже, в принципе, ну на вегетарианстве, на вегетарианстве да, может тоже его использовать. Но, опять же, в более умеренных количествах. На сыроедении, только если сырой его пить вот определенных целей. Но опять же говорю, уже картофель нет смысла использовать. Вот все-таки сырой, он для определенных целей, только больше для наружного применения при каких-то определенных заболеваниях, о которых я говорил выше. А... Когда человек уже истончает свое питание, в принципе, он уже не нужен, достаточно фруктов. Вот. все, что пахнет, растет на деревьях, это вообще самая приемлемая еда, как бы там большое количество витаминов. Не забывайте об этом. Все-таки картофель, вы ну, знаете, больше для вкуса, как бы да, и для определенных узких целей, чтобы вы понимали. И при переваривании при большой термической обработке там почти ничего не остается, просто вкус. А при смешивании с молоком, ну это просто клейстер какой-то, яд вообще получается. И переваренный картофель тоже клейстер. В принципе, вот некоторые даже веганы рассказывают, что обои им хорошо клеить даже. В клей превращается. Поэтому, опять же говорю, надо полусырой есть и привыкать к этому. Итак, заканчиваю это видео. Всего самого доброго. Пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. До свидания. Увидимся в новых видео.